И всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Ванёк, и мы с вами продолжаем проходить GTA 4, разбираться, чё там такое... Сфигали! Чё там такое, в GTA 4 такое? Это не для вас было открыто, я думал, что я там все убрал, но нет, в итоге оказывается нет. Нику и Сромал Ледгоболны. Агам, агам. Да помню, помню, это видели мы уже с вами не раз. Рокстар, Рокстар Ночь представляет вашему вниманию GTA 4. О. Играть. Сошел club Так мало такое даже в Европе. -то. Монганг. Консент джангу. Идет загрузка. Загрузка успешно пройдена. Так. Хофф бич это N это DC, а N это Enter. N это F, а F это Enter. Enter это Enter. Это нужная вещь. First Dead на um, Escape нет. Um, Germany can Я майка um, голова и майки. Ну да. Тут сохранить вот этот вот. Germany can hit. Так, это клубич, что переодеться, нажмите на Enter, на номер. А номер это какая-то буква у нас. Владу, а может быть к Роману поедем? Уже у него вроде там еще ни разу ни, ну, ничего не было. Блин, Влад, ну. Стоп, ну а нафига ты мне тут нужна? Ой, блин, парень, парень, парень, парень, парень. Паренёк, оставь, пожалуйста, тачку, пожалуйста, а? Неплохо. Hangout to, to drive. Хочется будет снижение мира, аннулировали. Что? Поезжайте к прачечной. Так. Hangout to dry, так, это на на тап нет, на тап не работает, тут так не работает, тут нужно escape жать, и вот сюда вот, и на эскейп, на назад, на эскейп, на назад надо. Хоу бич. Так, прямо, прям прямо, прямо, идите. И направо надо. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Поехали. У нас сообщение откладывается. иметь хозяин магазина так Дай разбивает и нику ну ладно никто не заметит чё таран фургон, фургон пока хозяин магазин не остановится так а стоп а куда он поехал так он тут направо, на, да, он вроде бы сюда поворачивал, когда я в тот раз играл, первый раз мячу загружал. Hey, right. Я скину тебя с дороги! И жизнь жизненным обоим. А? Чёрт, доволен а собой козёл. Ну, вообще-то да, я миссию выполнил. Твоя взяла, твоя взяла, слышишь? Почему ты запретил Владу то, что должен? Я собираюсь, но у меня возникли некоторые проблемы со сбором денег. Влад очень нетерпелив. В ближайшее время ты отдашь ему денег. В противном случае твоей жене придется тоже той же Понятно? Я не прошу об одолжении дважды. Я понял. Я отдам их ему. Я думал, в этой стране все по-другому. У Влада практически все места в этом городе это крыша. Он всех их крышует. Я вам так скажу. Южный склон, южный склон, так. Едем к Владу, так. Ну, не, ну, на самом-то деле надо, наверное. А, понял. Мне надо сейчас, так получается, стать задание Владу, что ли? Вот это, на эту машину я хотел, кстати, заработать, но заработать мне не удалось на неё, дам правостороннее движение правой стороны и на тут на стоп надо нажать и вот сюда вот ой это же это же та тачка которую я хотел а ну ладно мужчина да выберите уже тачку эту я её не хочу ведь тем более она не мой типа чипаш не мой Роман. Так. Эй, как дела, Веселишься? Знаешь, Роман, в этом городе редко, когда веселюсь. Скорее дружусь, не погладая руку. Я сижу с Брюси, с Ванин Копом, а потом спорю как нигде. Плюс колой с Ромой. Нихуй, Я побежал. Извиняюсь, ребят, я тут просто чаечку пью. Чееек. Сентинел. Э, сейчас надо будет скоро Романа позволять. Не, ну ладно, благо, мы, благо помогли сейчас. Благо хоть одному хоть. Благо хоть кому-нибудь. Помогли. Так так так, так, так, так, так, так, так, Я хочу по этому городу покататься побольше, поэтому, собственно, не гоните меня с этими заданиями, я и сделаю. Мне надо, мне очень сильно нравится этот город, я очень сильно хочу по нему проездить и вс ⁇ Ай, блин, Бобин, черт. Говорит он, ну, я бы тоже, на самом -то деле, так сказал, если бы увидел бы человека, который едет на машинке, на второй, которую он ну, то бишь не своими силами взял. Клиент Гэтуэй. Улица, так называется, или на задание называется. <говорит> Колхозник, вот и! Отлично! Ладно, пойдем прогуляемся, идет. Ладно, ну что ж, пошли. Куда мы идем? В моей машине. Зачем? Потому что твой брат мне должен пусть бабок, и до тех пор, пока он мне их не вернет, твоя иммигрантская задница будет моей власти, И ты, твой мать, чуть твой. Эй, ты довольно раздорный мужик ладно? пойдем, продвинься, старая ведьма. колхозник. пойдем, колхозник. Да что с тобой, хочешь избавиться от меня? Нет, у меня была долгая ночь, я пробил ее с Михаэлем. Здорово, да, круто оторвались. Так, что это за Михаил еще? Михаил не крутой мужик, черт, у меня кровь из износ идет что ли? Идт кровь из носа? Нет, пока что. Вот, пойдем. Стой, не видишь, я иду. Пошли. Черт в горпос, я пытаюсь поставить на тебя на хлени, а? Не заработал, чок несчастный. Эх, господи, я откуда таки берусь? Я должен платить за их дозы. Ну, скажи хоть что-нибудь, вот ты вялый болван. Пойдем. Хочешь? Нет. Хорошо. Мы прошли весь этот путь только для того, чтобы поместить не в машину. Нет, слушай, так гораздо лучше. Чёрт, Михаила классный дуэр, правда? Туда добавляет немного слабительного, поэтому тут так пах... мило подробно. Да, послушай, а так о чём ты да? Тут так больше не нужно, чтобы ты погнал в Дюкс достал мне тачку. Серебристый, блистап, припаркован на ист лэнд сити рядом со старой. Ясное дело, у тебя? Не-не-не, колхозик, я хочу, чтобы ты достал мне тачку. Один застраниц подожал Михаилу денег, и мы поедем туда. Что? Я говорю, мы поедем туда? Нет, приятель. На поезд доберешься. Также же думаешь, я, что я поеду в одной машине? Да брось, мне нужно встретиться с кое-кем. Усподром не ваш... Ладно, хорошо. А, веселись, гандон. Это не я говорю, это он сказал. Я просто переводчик, чё? Я просто переводчик, во-первых. И просто... Я просто, во-первых, переводчик, перевожу фразы. А во-вторых, я... Ножик, эм, не ни головы, не ни ножик, пистолетик. Номер, взять э, F. А, не, это бита. А мне бита не нужна, у меня есть ножик реально ребят у меня есть ножик а не с роман ласковое под кобол у опер авеню У авеню подойдите пройдите на платформу так на платформу метро Стрелка вверх означает что реально находится над вами а стрелкни что она под вами Не, ну я... Ладно, я хоть ни разу не был в Нью-Йоркских метро, но знаю, что тут и к чему. Надо... Как надо тут забираться, подниматься, подходить. Тут, что ли, цель? Ну да, видимо, тут. Дождись прибытия поезда. Поезд прибывает на платформу номер один. Да какая тут, может быть, платформа, кроме первой? Дождитесь прибывания поезда. Поезд следует до станции Стрит-Лэнд. Спасибо, что выбираете нас, я бы так сказал, на самом деле. Что, в эти поезд нажмите Enter. Э ну, Enter, чё? Входим в поезд. На поездах может передвигаться до... Да, пересекать город с конца в конец. С одного конца в другой конец. За пару секунд. Эх, такие поезда в реальной жизни. Найдите, храните серебристый серебристые, компакт. Чё? Так, так, -та, та та та та та так Нет, я посмотреть, где он. А, так он... А куда мы с вами забрались? У -у, ребята. -у. Ребят, сейчас честно говоря, также спускаюсь по спинкам, когда бегу куда-то. Блин, провожал деда спускался по спинкам именно так же. Вот реально, вот, ребят, вот именно так же. Именно так же, когда провожал деда домой. машин принадлежит but... Владу? No, Нет, Where? на моя. Что, it кто интересует? Теперь now. долги нужно возвращать. Да блин, на меня они бесть уже, ну чё, Нику. Вы со мной спорить собрались? Ребятки, как вы не правы! Не, ну а ведь реально, не же! Я бы так сказал бы даже. Отвезите машин, отгоните машин на стоянку. ACPD, asshole. LCPD, Влад, вызов. У меня <плэн> Хотя тебе грязновато. Грязновато? Я могу продать грязную машину. Я, конечно, понимаю, что твои братья любят копаться в грязи, наверное. Джесс, Малага, его сдавали, Что его избил? По крайней мере, он получился день Я получился отвезить машину Джим на мойку. Так, стоп, так. А. а, тут... Ребят, короче, потом как-нибудь и я сам со своей, с другой машины, только не с этой машиной Джимми, а с другой машиной, поеду на мойку. Угу. Другую машину себе возьму, точнее другую, да, другую. Офигеть, какую другую. На мойку. Помою машину. И потом тоже поеду на ней. Буду есть, короче, на ней. Па папа па па па па Не пикай себе папа. Какая она? Моя машина. Факт защит, майка! Вот эту вот машину себе возьму. Либерти Сити. Город свободы. Автомойка. Кэрбошин. Так. Сюда. Пип. Автоматическая Автомойка Я такого ни разу не видел честно говоря Вот реально ни разу У нас в городе В городе значит да В моем родном городе В этом городе где я живу В Новосибирске Если кто то не знает что я живу в Новосибирске У нас там нет Ну ну не есть у нас автомойки Но не такие же они автоматически они другие Вот реально Другие ребят вот реально, ребят, другие. Пойди, съесть на автомойку, помой машину, потом верни сюда. А я бы на самом деле, смотрите, ребята, и цвет сменил бы машину, и покрасил бы ее в новый цвет, и... так, цвет сменил, во-первых, во-вторых, во-вторых, И во Машина чистая, автомойка открыта всегда. Уху, как машин теперь пригоните машин -джим на стоянку ой бэкспейс бэкспейс теперь пригоните машин джиме на стояночку это так скучит по тебе правосторонний движение но ну, я все равно буду и так так и есть по левой стороне но ну, по... ну не обесу ну не обессудь Бомбоклад. Короче, с господами полицейскими рядом не встречаемся, потому что, ну, они могут нас арестовать. Тут... Нет, тут вроде пока что нету этой статуи, которую я хочу, на самом-то деле, увидеть, потому что, ну... Эта статуя очень, ну, важная. Важная и красивая. На самом-то деле, Хилари Клинтон. Очень сильно хочу ее статую видеть. Так. Эх, нету тут статуи Хиллари Клинтон. Да. Нету. М да, нету тут этой статуи. А, может это еще не та сторона, где она есть, или не тот гор, не тот район города? Нет, скорее всего, реально не тот район города, где она есть. Range Ровер по другому назван, -ху -ху, ребят. Да. Я еду спокойно, ни в кого пыта не пытаюсь, пытаюсь не врезаться. Ну, я же не сам на ней буду, на этой машине буду кататься. Эта машина для продажи, так скажем. Я же не сам на ней буду есть. А если эта машина не не для меня, то я могу... Я если я ее въебу, куда... В, столкну, да, куда... Столкну куда-нибудь. Или утоплю. Или... Ну, она будет меньше стоить. Гораздо меньше, ребят. Я вам честно говорю. Если я ее где-нибудь врежусь во что-нибудь, то она будет очень-очень-очень мало маленечко стоить. Буквально 3 рубля даже будет ее цена, если я ее куда-нибудь где-нибудь сломаю, короче. Если я ее где-нибудь сломаю, то цена и будет как минимум, ну, даже не 3 рубля, а даже, ну, 2 рубля и 17 копеек. Роман об этом должен знать. Если ты ее где им сломаешь, то ей заводская цена будет 3 рубля как минимум. А за 3 рубля сейчас ничего не купишь. Ты вообще за рубли ничего не купишь тоже. А-а-а-а-а. машину в гараж. Так. Куда? Сюда что ли? А, ну да, сюда, видимо. Отгоните машину, Влад в гараж. Ну, немножко поцарапалась. Ну вс. Влад. Нормально, что ли? Машинка. Пойдет, короче, машинка. Ой, еще плюс 150 денег. у у, -у паша. А, не, Возьмите телефон, нажмите вверх. Влад, вызов. Я поставил твой тачку в фото, Ник. А ты не так же глуп, колхозник. Поезжай в бар, там поговорим. Ах, Влад, достал мне уже звать колхозиком. Собака. Задолбал! Это реально, ребят. Извините. Ну реально. Задрал уже меня колхозиком. Зовёт, забьет. Если бы это было бы не так, если бы это было бы так, или хотя бы на малость походил бы на правду, я бы сказал, бы, что я реально парень с колхозом. Влад, если ты меня пригла... Кратил бы звать таким погоням, колхозинг, то я может быть и сделал бы очень хорошее дело от тебя. А так для тебя вообще дел никаких не, не надо. Делать ни хороших, ни плохих. Вообще с ними связаться не надо, Нику. Не... Я тебе так могу сказать. Никогда... Вот как мне мама... Правильно мне говорила... Приму. Албани. Албанская тачка. Приму. Вот как мне мама говорила, когда я, значит, это еще... Ищу... Нет, даже не мама, а бабушка мне так говорила. Роман. Ну, конечно, что? Как ты? Сходи в ресторан. Ну, чё бы, okay, Ладно, старейка, то через час приеду. Okay. Чё, может, Отличник. До встречи. Ну, сейчас, не, сейчас все задание я доделал, только и реально по... Айван из Not Terrible. Блять, габараж Романа. К Роману, Роману, Роману. Так, одна из Кейп. Да вот. Ну, вот, мы с ним уже давно, так скажем, не виделись, ребятки. Это реально. Мы с Романом уже, ну, так скажем, ну, давненько так не виделись. Ну, сам понимаете, короче, ребят. Я его не видел очень давно. Он со мной тоже вроде не сейчас, а уже давно. Если знать, что Роман наш брательник, давно-давний брательник, дружище, двоюродный брат. Он не родной, ребят, не Ну... Все же. Хестохан с Романом поедем. А в ресторан... А в ресторан... <смех> а в ресторане... Иван стал <смех> сбежать. догоните его. Иван, ты ч ⁇ Нет, Роман, извини, сори, немножко не тень. Я слушал, ладно, хочется стать парней меня убить, парни, черт! Я... я начинаю его понимать. Рядом. А -а -а. Теперь начинаю понимать, почему он немножко колебался. Точнее, Иван убить, но все же не убил. Теперь понимаю его, почему он так сделал. Вс, он рядом. Чёрт, ты начинаешь деть мне на нервы. Блин, это что ж точно не игрушка. Не The Simpsons. Хайтан Фран. Да б... you, Я понимаю тебя, засранец. Эсхол, это... Иван скрылся. Иван из Зе а -а -а. Иван из Нот. честно говоря до сих пор даже не понимаю не я должен к Роману поехать вот сюда вот и все надо на эскина назад на назад Роме должен приехать Роман и Влад только мной командует, и все, а Нику, сам собой командовать чё, не можешь? Сказал бы, не хочу ехать за Ваньком, Чем он вам сделал? Ну и все. Ладно, ну чё. Эй, Влад, я упустил твоего дружка, он сбежал к да, да. нему. Типа, я же к Роману еду. кроману. Не, ну, не тебе, Влад, а к Роману еду я, вообще-то. Вс же брат за брат за основу взята эта вся фигня. О, Рома. Любое место обозначено, обозначено на карте, на радаре. Так. На первым тело нажимаем, пожалуй. Бургерные. Это... Это чё? Клакин Белл. Ресторан. Кафешка. Бар. Буллинг. Ладно, а в ресторане, в ресторане, побудем их покупать. что ты здесь. Что же тут творился кошмар? То, что ты мне что с с что кошмар, said, because because прислал, братыш. Нельзя было предупредить меня, как здесь все okay, плохо. Да нам да, обоим нелегко, но вместе мы пробьемся. Мы да, да. Америкоп, но новые возможности, новые начала тебе не помешают. Роман новых начал не бывает, Один же пополняется. Мы несем его с до конца. Ну-ка, на руке. Давай Максер Время лучше легать! Мы живем и, зажива... и заживаем в прошлое. Спелка, крутых американских сисик. Ну да. Ладно, братиш, поедим здесь. Диннер, диннер, чекиндиннер. Я на езде, братиш. Вкусно была шрачка. Возможно стать говняком. Я в всё слышал, наш язык я хорошо помню ещё. Наш язык я ещё хорошо помню. Сюда тоже? Ну ладно. То есть так Поехали. Чё, поехали, Роман? Не, ну... Переведу я вам, что Роман сейчас сказал. Ну, короче, вы сами можете прочитать, что он сказал. Тут внизу были субтитры. Я же субтитры включил. А Роман все думает о сиськах. Ага. Ну, естественно. Кто же не думает о них вообще? Вот реально, ребят, кто? Кто о них не думает? Сам пошивы русский. Сам паршивый русский. Спасибо, Братишка. Надо будет еще как-нибудь потусоваться. Ну, наверное. Спасибо. Спасибо, Братишка. Не выключать данные сохранение системы, пожалуйста, не выключать систему. Так. Атап. Не, она одна вверх. Владу сейчас надо поехать Он не бесит Уже задавал колхозику Назвать, честно говоря Не, ну, есть меня Наверное, никуда стал уже Назвать колхозико, постоянно, на мне назвать, так и называть Бесит уже, бесит Виной литер. Сейчас, извините, просадка кадров была, и я тоже на самом-то деле испугался, ребят. Иван это не потерпит. It's not so terrible. Иван, не переживай сейчас. Hey, Привет, как дела? Hey, Привет, Микки. Yeah. Что будешь? Сакан воды. Сакан воды. пав. Ты убил. Распасть, придурок. Ну все, подловил. Иди сюда, садись. Помнишь, Ивана? Нет. Ты как-то видео с ним разговаривал. Это тот парень. Эээ, этот парень. О, да, вы парни только что целовались. Очень смешно. Что скажешь, если я собираюсь отправить твоих людей? Скажу, что у меня проблемы с моим братом. Погоди, эй! Привет, привет, куколка! Не, я сейчас не могу говорить, что тебе надо где-то? Нет, под ним. Отлично. Слушай, я перезвоню тебе, а? Извини, извини. Кто это был? Не твое дело. Твой парень Иван? Очень смешно. Это для такого, какой -то, какой -то, как ты, ты просто сейчас. Да, это, на, на, на, ты просто надоедливый мудак. Ну, в таком случае, наверное, очень жаль, что ты человек с могучными друзьями, а ты чмо болотное нет никаких всего друзей. Вот, -то, примерно, тостяк на старом такси. Так, чего бы Ивану грабить моего брата? Потому что я хочу, чтобы ты его убил. Что? Он разлил Михаила господина Фаусина. Оскорбил его? Он собирается вырасти у Романа кое-какие Ты поймаешь его и убьешь. А потом мы скажем, что это была неудачная попытка ограбления. А что если я тебе скажу, что не хочу быть киллером? Тебе быть киллером? Т да, господин Фаус, очень рассердился на тебя и на твоего двоюродного брата. Братца. Хм, okay. ладно. Я знаю, что мы поменем друг друга, как только я объясню тебе все, дохочу. А теперь иди и жди в таксопарке. Его. Привет, куколка, да, на чем мы остановились? Хорошо, давай поговорим о сегодняшнем вечере. Отправляйтесь в гараж Романа. О! что тут, тут человек за машинка? Прикольная, красивая. Мне нравится что? Мне спортивные машинки нравятся всегда. Сейбр GT. Saber GT. Желтой раскраски. Так это ретро. Это реально ретро тачки. У нас таких в странах СНГ нету. Честно говоря. И, наверное, и в других странах СНГ. Нету. Рядом с Америкой. Там. Ну, реально, на таких тачках грех не покататься. А. Как мало вышка. сбежать догоните его. Тут парень, который я должен убить. Спейс. Ублюдок. Упыри, блин. Фиговый. Тачку мою поцарапали. Блять. Ляха, муха тут. не должен уйти. Это мне понятно уже, да. Что Ванк, если он уйдет то он. У меня будут большие проблемы, и мне надо будет переиграть эту миссию заново. Sure Теперь начинаю понимать Влада. Да. Почему он мне тогда сказал тебя убить, Фанни? А, не, ну, на следующем переходе можно как бы, валить, наверное. Чёрт, он начнет надеть мне на нервы. Ладно, убегать на странную площадку, погоните его так. Да блин, ну и Черный корозь. Блять, Энтер. И вверх. Enter, блин. Нажму Enter. У нас быстро ноги, да? Понюкну, блин. Хватит, да? Может быть, а? To rob my у нас реально быстро Ваня. Ребятки, так, смотрите, я жму на... На W, я жму на W, я жму на Shift. Он не поднимается мне. Что я могу поделать-то, а? Сейчас управление. Так, на 40 мыши клавиатуры. Всегда бежать в инверсии мышц включено. Удерживать. Так, забираться, забираться, забираться, забираться, забираться, за, за, за. зафиксировать. Так, Колесик кверка. Сесть выйти. Мегкий знак перезарядить. Так, зайти, выйти из прикрытия Ctrl. Ребят, короче, давайте до следующих встреч, увидимся с вами в следующих эпизодах GTA 4, пока-пока. Ребят, давайте, до скорых встреч. В следующих сериях GTA 4, пока-пока. Сейчас, загрузка сохранится. И давайте, всем до скорых встреч. Увидимся, как обычно, я говорю, в следующих сериях GTA 4. Пока-пока.